Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксиньйоритати, где мы учим испанский язык за три минуты. Мы продолжаем с вами учить отклоняющиеся глаголы. Сегодня мы с вами выучим такую группу глаголов, когда у нас и латина заменяется на и его. Давайте начнем. Какие-то глаголы. Это такое изменение происходит в случаях, когда глагол заканчивается на у ир. Да? То есть у Uir. В этом случае и латина будет заменяться на игре, в некоторых случаях. Это, например, такие глаголы, как конструир, создавать, да, конституир, организовывать, инклюир, включать, деструир, разрушать и так далее. Давайте их распрягаем. Распрягаем один глагол, мы выберем глагол конституир, constituir. constituir организовывать, да. Например, я... Constituio. мы видим, да, что и латина поменялась на иерегу, то есть в данном случае, когда мы говорим о себе, иерега, ой, и латина приходит в иерегу, а о тебе мы говорим ту кон конституешь, конституешь. да, опять и латина поменялась на я Элея уштед Конституие опять у нас меняется, но раз уже конституимуш, тут уже ничего не меняется, конституимуш, тут уже и латина, и латина, бошотрас, раз, конституис, тут уже тоже ничего не меняется, и еюс эюш устедес конституиен, то есть обратим внимание, да, в настоящем времени получается, и латина приписывается в игре егу, в таких глаголах, которые заканчиваются на уир. То есть мы видим, да, в каких местоимениях у нас и латина приходит в игре когда мы говорим о себе, е, да, о тебе, ту, а эль, эй, аустэд, да, о нем, о а ней, аустэд, и о а, эюш, да, то есть о а, них, в мужском роде, а них, в женском, и аустэдос, да. вот и все. Пересматриваем еще раз это видео, проспрягайте глаголы, прям возьмите листочек и попробуйте проспрягать эти глаголы, которые я вам назвала, да, конституир, которые мы с вами проспрягали, конструир, да, деструир и инклюир, попробуйте прям проспрягать, и если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментарии, я обязательно все отвечу, подписываемся на мой канал, заходим на мой, на, мой, на мой личный сайт, все там смотрим, там много полезных фактов, и еще не забываем заходить на мой инстаграм.